Таисия Тимофеевна, ваша жизнь совсем не шутка, Испытаний много, знаем, тая, незабудка, Ваша жизнь дорога, и сражения, и учеба В годы испытаний, и счастливые мгновения, И часы свиданий, Болыбердину повсюду Радостно встречают, эти встречи не забудут, Школьники, сельчане, пусть искрится ваша шутка, Добрыми словами, дорогая незабудка Вы навеки с нами Живите, расцветайте для будущих стихов Почаще вдохновляйте таких, как Лев Зубачев Счастлив я всегда, поверьте, вновь шагнуть через порог Открывайте шире двери, Зубачев у ваших ног дай вам Бог счастья, радости, удачи, крепкого здоровья, бодрости и самое главное долголетия. Совсем недолго осталось до вашего столетия. И мы оставим парк Завидова, и мы все надеемся, что летом в юбилей Курской битвы, так как вы там участвовали в жестоких кровопролитных боях за родину, за Сталина, за свободу и независимость нашей любимой Родины президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретится и с вами, как с участницей битвы на Орловско-Курской Дуе. Москва вас ждет! И у дома правительства скоро мы встретимся, и на Красной площади все с вами, вы гордость всей нашей Родины, всего нашего Отечества. Всех вам благ и успехов. Спасибо вам, спасибо. Спасибо за стихи. Я хочу что сказать. Орловская-Курская битва, она продолжалась 50 дней. Я там была ранена. У нас командир полка Шкурко был ранен в живот. Я на трофейной машине повезла его прямо в миссанбат, но ну, я не санитарный На обратном пути на мину наскочили, подорвались на мине. Меня взрывной волной выбросила, и осколок попал мне в коленко, и вот в щеку. Вот хорошо, что глаз... Вот где. Так хорошо, что не в глаз. А шоферу полный вывик Легким испугом отделались. Вот так вот бывает, судьба сыграла такую вот счастливую шутку. В атаку поднимались вы, про смерть и страх забыв. За Родину, за Сталина вперед звучал призыв. Ура! кричали с верою и шли в жестокий бой. С великою победою вернулись вы домой. Была отмена карточек, весной снижение цен, и жизнь казалась Катится в потоки перемен, Вновь появлялись лакомства, Рожденные трудом, но Умер вождь, вы плакали, Как об отце родном, А после с истеричностью Хрущев Разоблачал, вождя Его культ личности, Что ж раньше-то молчал, Таких разоблачителей И на него нашлось, В душе кипит мучительно отчаяние И злость, но верить Не устал. Таливы не нужен вам покой за родину, за Старина я тоже с вами в бой, Лев Зубачев, наша история нетленна, и ваши воспоминания о незабываемых днях это не гаснущая летопись нашей истории дай вам бог счастье удач все друзья партии Яблока, все ваши земляки с вами и будем только с вами только вперед только победа мы за правду биться будем мы порядок наведем! Нам спасибо, скажут люди, мы в историю войдем. Спасибо Семену Сергеевичу Колобаеву, всем Самсоновым, всем нашим друзьям за то, что они помнят, что они борются за правду и справедливость, за соблюдение законности, за расцвет и могущество нашей любимой Родины. Всех вам благ и успехов.